Мне кажется, 45 лет. Действительно, он образованный. Не то, что образованный. Камеру большую, пятюню. Вот так вот, размаху. Давай. Здравствуйте. Здрасте. Как вы? Нормально, работаю. Довольно-таки тоже неплохо. Неплохо. Понятно. А где вы находитесь-то? не буду отвечать на этот вопрос? Можно я не буду отвечать на этот вопрос? Хорошо. Ясно. Анна... Кто по образованию? Еще раз. Кто вы по образованию? Бакалавр в сфере туризма. Бакалавр в сфере туризма. Туроператорская деятельность. У меня образование. Российский, Российский государственный университет туризма и Сервиса. Ну, ну, ну, подождите, простите, а сколько вам лет? Вам, мне кажется, 45 плюс. Ну, мне вообще 36. Ой, простите. Тогда вопрос по бакалавриату, откуда? Наз... Не, не про... ну, ну, простите, мне показалось, что вы старше, вот, я думаю, какой бакалавр, если вы могли окончить просто Я мог все что угодно, я мог все что угодно. Подождите, я бакалавр с махистром перепутал. Я тоже бакалавр, кстати. Ну вот, я говорю, это глупость, это глупость. Не-не-не, я, я перепутал. Ну, раньше было просто, выше. Да, да, специалитет, специалитет это вот было. Это был специалитет. Вот, просто высшая бакалавра, а потом ты можешь магистратуру закончить, там год отключить. Тогда ты магистр. А я бакалавр с магистром. Понятно, а вы с какого города? Санкт-Петербург. Какой? Россия, Украина. Дружба народов. Дружба народов это почти, Я думаю, народы должны дружить. А как вы думаете, с 24 февраля ситуация складывается в пользу дружбы народов? Нет. Нет. А вы.. Я был, я. Я был в украинском Крыму и я.. В тогда еще и у украинском Крыму. Я не знаю, что такое вата. Ну вы не вата, давайте. Я не знаю. Я не знаю. Я не что, знаю. Что, что в вашем понимании это вата? Нет, а что в вашем понимании вата? Я, я, я не знаю, честно. Я не понимаю. Хорошо, вы за а, Во внутренней политике да, во внешней нет. О, это интересно. Действительно, мы образованы. не то что образованный, был. Понятненько. Почему-то сегодня все вот так вот такие, скажем так, придерживающиеся ваших представлений люди попадают. Нет, на самом деле там все не так сложно, и не так про просто, но там можно запутаться, потому что видите, э, не, не... Как бы это рано или поздно закончится, и ну хуй его знает, каким там будет ну, условный Мишустин или кто там придет после Путина, да, ну условный. Вот, ну продолжит ли он ту же самую политику? Имперская политика, э, это прикольно, но ее нужно поддерживать год из года. Но это при... Э, прикольно при монархии, здесь не получится. Э -э... Или... Я немножко с вами посмотрю. Вы думаете, имперская политика в нынешних условиях, она имеет место? Я думаю, имеет место быть. Она не столь, она не столько имперская, давайте я подкорректирую, в том, что ну, наш царь хочет вернуть все-таки ну, вот те реалии, в которых он родился. Путин же в каком? В 70... В 70... Ой... В 50, 50, 50, 50 каком-то, да, родился, и он хочет это вернуть. <связать> вот, и, э и я не против, чтобы это все было бы так же, потому что я сам родился, в, ну, я как бы, да, не особо осознавая, но родился в тоже же. И вот, я, ну, я в 86 году родился. Я, я... Ну, вы не помните, <связать> э -э Я, я... Блин, я вас удивлю. Но я помню эти очереди в наш э, новоладожский мебельный, мебельный. мебельный магазин. Когда мы стояли, ну, когда меня, меня, меня оставляли с бабушкой и мои, ми, мои родители. Мебельный магазин стояли в очереди? Да, да, вот эти савдеповские мебельный. очереди. Ладно, суть не в этом. Ну, ну блин. Ну. Простите, простите, вас перебью, одна ремарочка. Мебельный магазин стояли года два-три в очереди чтобы купить мягкую мебель, либо стен, стенку. Не, ну про год я, я перегнул, да, наверное? Нет, ну там... Всё, я закончу. Ну про, про год я перегнул. Про год я перегнул. Сильно перегнул. Но у меня, у меня я, я помню, что вот у меня а, приезжали бабушка с, с Орловской области, я не знаю, может это у них так совпадало, но чтобы оставить меня, вот, ну как бы вот нам, восьмилетнего, на вот этот, ну я 86 -го года рождения, чтобы оставить меня с, с ними, когда у меня э, родители идут на наш мебельный завод. У нас вот здесь есть э, в городе мебельный завод, чтобы простоять в очереди. Ну вот, вот это я помню. Да, да, 91-й, 92-й, 93-й, вот здесь. Очередь была по Да. Да. Как знаете, на Забули очередь пока была? 10 лет минимум Ну лет вот Я это помню. Вот Так что я думаю, все будет хорошо В любом случае Ну да, как бы там ни было Все равно да, ну, да. Я с вами согласен Давайте я вам в камеру Большую пятюню Вот так вот, с размаху Давайте, всего